Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Белыч и сегодня мы поговорим о том, что будет если взять отличный полноразмерный корпус и грамотно уменьшить его под микро сборки, но не учесть некоторые нюансы современных сборок. И речь сегодня пойдет о новинке конца 2022 года корпусе корпусе Meshify 2 Mini. Итак, визуально, как вы можете видеть, он не сильно отличается от полноразмерных корпусов линейки Meshify, а вот объем у него снижен до 33 литров. Тут мы видим все те же стандартные формы с выделяющейся рубленой передней панелью, тоже набор разъемов на передней панели, а именно разъемы под микрофоны и наушники, на один USB Type-C, кнопки включения и перезагрузки и два обычных USB 3.0. Ну и также основную фишку всех корпусов линейки Meshify, а именно пылезащиту. Спереди у нас тут стандартная дверца, в которую вставлен антипылевой фильтр. Правда его нельзя вытащить отдельно, нужно снимать всю дверцу целиком. Да, может это и неудобно, но в целом не критично. А сам фильтр очень мелкий, нейлоновый, в общем, все как доктор прописал. Аналогичный быстросъемный мелкий фильтр разместился и под нищем корпуса, и еще один сверху под съемной сетчатой панелью. Он нужен в первую очередь во время простоя для удержания падающей сверху пыли. Причем после съемки фильтра оставшаяся часть подкрепления вентиляторов и радиаторов СВОМ тоже при необходимости снимается, упрощая доступ к нутрянке корпуса. К слову, сверху корпуса вы можете разместить два вентилятора на 120 или 140 мм, 3 на 120 или 2 на 140 спереди, один на 120 сзади и еще один снизу, при условии, что вы, конечно же, уберете салазки под жесткие диски. Но ну а завода в MeshFade 2 Mini при установлены 2 вентилятора, один на 140 спереди и 120 сзади на 1000 и 1200 оборотов соответственно. Это трехпиновые варианты вентиляторов Dynamic X2 GP. И как вы уже наверное поняли из моего рассказа, вот так вот неизначай мы перенеслись уже вовнутрь корпуса. Что же тут еще интересного? Итак, по материнкам тут влезают, как и было сказано ранее, любые микро ну и также мини АТХ и мини dtx Кулера заявлены до 167 мм, но в реальности где-то до 170 то есть влезут на деле почти любые. В остальном же все стандартно для фрактала. Везде отверстия под кабели с заглушками для обеспечения идеального кабель-менеджмента, есть даже прекрасный кабель-канал с резиновой заглушкой под кабель видеокарты, да что огромный плюс, и перфорация над блоком питания. Все стенки у корпуса быстросъемные, причем сделано все грамотно, и случайное открытие при переноске можно сказать, что почти невозможно. За задней стенкой тут довольно много стяжек под укладку кабелей, есть две салатки под 2,5 дюймовые SSD и две под 3,5 дюймовые жесткие диски. При этом если спереди размещены вентиляторы, то салазка позволяет установить блок питания на плюс-минус 170 мм с учетом кабелей Если вентиляторы ставить не предполагается, то и на все 190 Ну и также ее можно смещать и в обратную сторону, освобождая до 7 см под радиатор СВО А если ее снять, то размеры радиатора и собственно самого блока будут вообще почти ничем не ограничены а вот места под укладку кабелей за задней стенкой на самом деле довольно немного. Порядка 30 мм в основном кабель канале и 20 мм за его пределами. Однако, друзья, это не самая большая проблема данного корпуса куда существеннее то, что в корпусе мало места под установку водянок. Сверху только 240, и то при условии невысоких радиаторов на материнке и оперативной памяти, дабы не было бокового конфликта, радиаторы большего размера, например на 280 мм, точно будут конфликтовать. Но все мы понимаем, что нынче, с учетом установки горячих видеокарт, ставить воду сверху, прямо над 450-ваттным обогревателем, смысла крайне и крайне мало. Спереди же тут, да, влазят радиаторы на 240 или 280 миллиметров, что в принципе неплохо, причем если убрать заглушки в кожухе и корзины под жесткие диски, то влезет и толстый радиатор, скажем, на 40 миллиметров. Правда, устанавливать его вы скорее всего не будете, ибо тут имеются серьезные ограничения по размеру видеокарты. Так, если без охлаждения тут лазит карта на 331 мм, что и так нынче немного, ибо нынче карты идут на 300 плюс миллиметров, с вентиляторами впереди влазит лишь 306, что хотя бы как-то терпимо, то уже с обычным радиатором СВО остается менее 280 мм, а с большим радиатором тут можно будет запихнуть, ну, наверное, только какую-то заглушку или же карту с установленным водоблоком кастомной системы охлаждения. Плюс меня, друзья. Друзья смущает и то, что имеется лишь 4 слота под видеокарту, что очень сильно ограничивает толщину этих самых карт. Причем последний размещен впритык к кожуху над блоком питания и использовать его ну, почти никак нельзя. Так что да, друзья, корпус с точки зрения задумки-то неплохой, но вот решить проблему современного крайне горячего и объемного железа, в частности видеокарты СВО, в нем, к сожалению, не смогли. Так что я бы сказал, что максимально сюда стоит пихать видеокарты с небольшим тепловыделением типа RTX 3070 или 3070 Ti, при условии, конечно, установки негорячего процессора, и то какие-то мелкие компактные модели, которые влезут сюда по габаритам. Все более мощные модели типа 4080 или 4090 будет крайне сложно увязать по длине с водяным охлаждением процессора. Плюс они обычно идут толщиной в 3-4 слота и снизу они будут почти вплотную упираться в кожух над блоком питания. Некоторые правда возразят, что это корпус под бюджетные микроатейк сборки и все такое, но друзья, стоит он даже в Европе примерно 120 евро, то бишь в районе 9 У нас его можно купить лишь за 12 и в любом случае тут как-то не пахнет бюджеткой. Окей, скажете вы, ну а что, есть какие-то альтернативы Ведь у всех корпусов со стандартной компоновкой и аналогичным объемом Будут плюс-минус те же проблемы Не, друзья, не у всех, альтернативы действительно есть Можно было бы увеличить длину корпуса на 2,5-3 сантиметра объемы при этом вырос незначительно, буквально на 2 литра Зато это решило бы большинство проблем с одновременным размещением СВО спереди и видеокарты Как это сделано, например, на дипкуле C370 или на ихнем же Pop Mini Air И также нужно было убрать верхний фильтр В угоду 5 слотам под видеокарту Та чтобы карта не упиралась в кожух но в идеале было бы вообще поменять концепцию корпуса и сделать нечто типа AP201 от Asus или Meshroom S от SSUPD. Но надо понимать, что при всех данных недочетах для сборки средних или не игровых, а скажем рабочих компактных машин 0 а i i5-3070 или i9-3060, плюс это хоть и дорогой, но я бы сказал идеальный корпус, и лучше так-то и нету, вот такой вот парадокс. Но если вы решите прикупить себе корпус обычного формата или же под micro -ATX, то в описании по традиции вы найдете ссылки как на данный корпус, так и на альтернативы, которые я могу вам порекомендовать. Все ссылки, как и обычно, будут на Ситилинк, ибо этот магазин есть в большинстве городов нашей необъятной родины, там есть довольно большой ассортимент, есть доставка товаров, плюс порой проходят разные скидки и акции, они начались еще до нового года и ближайшие продлятся до 31 января. Так что заходите, смотрите, выбирайте, а если что-то понравится, то приобретайте Ну и помните, что Ситилинк это магазин не только компьютерных комплектующих Там каждый сможет найти что-то на свой вкус, цвет и кошелек Ну а с вами как всегда был Белыч, надеюсь, что видео было для вас объективным Если это действительно так, то жмите лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокол, чтобы не пропустить все самые новые выходящие видео Всем еще раз спасибо и до новых встреч